Режиссер Андрей Кончаловский отказался от номинации своей ленты «Дорогие товарищи» на кинопремию «Белый слон» из-за того, что присуждена одна из наград Навальному за его творчество, связанное с вот, там, фильмами «Он там демон», про «Путинский дворец» и про многие другие вещи. Представляете? Ну, что я могу сказать? Эти Кончаловские и Михалковы, они всегда, в общем-то, подлизывали власти, и он пытается изобразить из себя такого деятеля искусства, я вам сейчас зачитаю, мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики, кинопрессы в категории событий года стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получить оценку по критериям киноискусства и так далее, и так далее. А какие критерии киноискусства? Цель его искусства, вот этого Кончаловского, какая? Чем? Эти фильмы особенно отличаются в данный период, в данный период, когда гибнет Россия, чем эти фильмы отличаются от его фильма? Тем, что его фильм говно, а эти фильмы хорошие. Понимаете, что сейчас нужно? Какая цель современного искусства, вот сейчас, путинского э, периода, сражение с этим Путиным, сражение с этой властью, вот цель современного искусства. Другой цели нет. Если взять, э, вот какую цель сам Кончаловский преследует своим искусством. Взять цель древнегреческого искусства, древнегреческой трагедии по Аристотелю, Катарсис? Катарсис нужно испытать, посмотреть фильм, блядь, Кончеловского. Я уверен, что я не испытаю Катарсис, посмотрев фильм Кончеловского. Мне достаточно Кончеловского и Михалкова посмотреть, чтобы, блядь, вообще забыть о том, что такое Катарсис. То есть, по Аристотелю цель искусства очищение и воспитание. Так что фильм Навального не очищает и не воспитывает, что ли? Только фильм Кончаловского очищает, от чего он очищает фильм этого человека? Артист. Или он там декадентом стал, искусство для искусства? Для чего искусство? Пусть вот он мне ответит, этот товарищ Кончаловский, для чего искусство? Для чего его брат Михалков и так далее. Я бы согласился еще, если бы они были декадентами. Я бы с приличными людьми их считал. Да, ну, вот цель искусства много никто не нарисовал. Цель искусства, искусство как оружие, цель искусства катарсис, цель искусства для народа, да, ну в разных вариациях коммунистических, фашистских, китайских, каких угодно, то есть пропагандистская цель, правильно? Да? Цель искусства для искусства, доказательства. И цель искусства для элиты, придворное искусство. Вот это то, как раз, что делает Михалков и то, что делает Кончаловский. Придворное искусство.